здравствуйте дорогие друзья тема нашего разговора не совсем приятна, но очень и очень важна. дело в том что происходящие в украине политические процессы с одной стороны говорят о величии украинской нации как полиэтнического сообщества граждан украины а с другой стороны сопровождаются весьма негативным процессом, который квалифицируется как геноцид в отношении русскоязычных граждан Украины. Именно этому негативному процессу мы уделим сегодня внимание не для того, чтобы унизить украинскую нацию, а для того, чтобы очистить ее от этого негатива с тем, чтобы эта нация стала действительно великой и славной. Итак, геноцид русскоязычных граждан Украины. Есть он или его нет? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на два других вопроса. Первый. если в действиях по отношению к русскоязычным гражданам Украины состав преступления, квалифицируемый как геноцид? И второй в чем собственно состоит геноцид русскоязычных граждан Украины. Из теории уголовного права известно, что состав преступления включает объект, субъект, объективную сторону, субъективную сторону и вину. Наличие всех пяти составных частей состава преступления позволяет сделать вывод о том, что и само преступление имеет место чтобы не выглядеть голословным при подготовке данного материала я сошлюсь на некоторые источники где вы сможете проверить состоятельность моих выкладок и убедиться в том что взяты они не с потолка первый источник информация о геноциде представлена в практическом словаре гуманитарного права, где в соответствии с принятой Генеральной Ассамблеей ООН Международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года приведено определение геноцида как уголовно наказуемого деяния его толкование и судебная практика. Далее. Отличный и краткий теоретический анализ состава преступления геноцид вы сможете найти на сайте studfile.net. И, наконец, при подготовке настоящего материала я использовал ресурс чата искусственного интеллекта ChatGPT для более четкого представления о том, что включает в себя объективная сторона преступления геноцид. Итак, поехали. Объект геноцида русскоязычных граждан Украины. Это лицо или группа лиц, которые принадлежат или принадлежали к русскоязычным гражданам Украины. Это более или менее понятно. Субъекты геноцида русскоязычных граждан Украины. 1. Представители органов государственной власти Украины. 2. Представители органов государственной власти стран-поставщиков оружия Украине; и 3. Представители органов государственной власти России и ее вооруженных сил объективная сторона геноцида русскоязычных граждан Украины может включать такие действия, как массовые убийства, пытки, принудительные депортации, принудительное переселение, принудительное ограничение прав и свобод и другие действия, способные привести к к уничтожению русскоязычных граждан украины что касается других действий то в их число могут быть включены заговор с целью совершения геноцида прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида покушение на совершение геноцида и соучастие в геноциде например в форме пособничества в качестве объективной стороны геноцида русскоязычных граждан украины в данном материале мы будем рассматривать первое принудительное ограничение прав и свобод применительно к субъекту представителей органов государственной власти украины второе убийство пытки и уничтожение имущества русскоязычных граждан Украины применительно к субъекту представителей органов государственной власти России и ее вооруженных сил. И третье. Соучастие в геноциде в форме пособничества применительно к субъекту представителей органов государственной власти стран-поставщиков оружия Украины. В данном контексте мы объективно приходим к выводу о том, что ограничение прав и свобод русскоязычных граждан Украины, которое имеет место в Украине в виде закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который прямо полностью или частично запрещает использование. Русского языка в публичной сфере, включая торговлю, образование и госслужбу путем наложения штрафов и запрета использования русского языка в профессиональной деятельности, следствием чего является дискриминация трудовых прав русскоязычных граждан Украины, которые имеют жизнеобеспечивающую функцию и можно рассматривать их как действия, направленные на уничтожение русскоязычной группы граждан Украины. Такие действия совершают представители органов государственной власти Украины. Что касается субъективной стороны, то, как отмечают источники, субъективная сторона геноцида выражается в прямом умысле, для реализации цели преступления а именно полного и частичного уничтожения группы русскоязычных граждан украины очень важным обстоятельством нашего расследования является то что как утверждают источники в преступлении геноцида элементы состава преступления теснейшим образом переплетены между собой так Определение объекта преступления трудно отделимо от субъективной стороны, ибо преступник обычно стигматизирует, то есть метит, навешивает ярлык, стигматизирует группу, исходя не из академических определений расы, национальности или конфессии, но отталкиваясь от своих собственных представлений, и предрассудков. Таким образом, материальный элемент данного преступления необходимо рассматривать в преломлении mens rea субъекта преступления. Теперь перейдем к пятой составляющей состава преступления геноцид русскоязычных граждан Украины. Это вина, ее форма для преступления геноцид прямой умысел. Что касается вины в форме прямого умысла на совершение геноцида русскоязычных граждан Украины, то умысел представителей органов государственной власти Украины в процессе принятия закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и в процессе исполнения норм этого закона, как действий, направленных на ограничение прав и свобод русскоязычных граждан Украины, сомнения не вызывает. Умысел представителей органов власти стран-поставщиков оружия Украине в отношении русскоязычных граждан Украины сомнителен. Умысел представителей органов власти России и ее вооруженных сил – в отношении русскоязычных граждан украины также сомнителен отметим что геноцид со стороны представителей органов власти россии и ее вооруженных сил имеет место по национальному признаку то есть по признаку гражданства, а значит не избирателен по отношению к языку и все же Касательно представителей органов власти России и ее вооруженных сил и касательно представителей органов власти стран-поставщиков оружия Украине вину для них как участников преступления геноцид русскоязычных граждан Украины я нашел. Касательно России и ее вооруженных сил, хотя ее действия не носят, избирательный характер в отношении именно русскоязычных граждан Украины. Но поскольку субъективная сторона в данном случае такова, что именно русскоязычных граждан Украины, представители органов власти России и ее вооруженных сил считают одним народом с российским народом и поэтому хотят лишить именно русскоязычных граждан Украины, гражданства Украины и сделать их гражданами России, совершая геноцид по национальному признаку, то есть по признаку гражданства Украины, то в таком случае вина представителей органов власти России и ее вооруженных сил конкретно в отношении русскоязычных граждан Украины в преступлении России квалифицируемым как геноцид, имеет место. Также следует отметить, что геноцид россияне совершают и по отношению ко всем гражданам Украины неизбирательно по лингвистическому признаку, но это отдельный вопрос. Что касается вины представителей органов власти стран-поставщиков оружия для Украины, Бездействие или промедление в поставках оружия можно расценивать как пассивное соучастие в преступлении геноцида граждан Украины. Отягчающим обстоятельством этого геноцида в данном случае является его групповой характер. Форма соучастия представителей органов власти стран-поставщиков оружия Украине – это пассивное пособничество. Таким образом, все пять составляющих состава преступления «Геноцид русскоязычных граждан Украины», а именно «Объект», «Субъект», «Объективная сторона», «Субъективная сторона» и «Вина» имеют место для трех субъектов. Представителей органов власти Украины в качестве организаторов и исполнителей – представителей органов власти России и ее вооруженных сил в качестве организаторов и исполнителей, а также для представителей органов власти стран-поставщиков оружия Украине в качестве пассивного пособничества. Это означает, что преступление, геноцид русскоязычных граждан Украины в Украине имеет место. Здесь мы не упомянули еще одного субъекта данного преступления представителей органов власти Белоруссии в качестве активного пособника представителям органов власти России и ее вооруженных сил, которые предоставляют возможность представителям органов власти России и ее вооруженным силам использовать территорию Белоруссии для совершения преступления геноцида граждан Украины но я думаю что преступность деяний этого четвертого субъекта геноцида русскоязычных граждан Украины у вас также не вызовет сомнений спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте до новых встреч